Всем привет! Сегодня последний 45 пятый день марафона. И на задание описать свои чувства, высказать благодарность. Во-первых, я хочу сказать огромную благодарность создателям марафона, потому что не скрою поначалу. У меня было достаточно скептическое отношение к этому. Но я втянулся. Мне понравилось. Я действительно получил огромное количество новых навыков, абсолютно практических. Многие из них применил и абсолютно убежден, что теперь буду действовать другому более эффективно мне наверное помогло то что в этом марафоне я поучаствовал сразу после посещения мероприятия с тони Робинсом. параллельно я прочитал книжку тони Робинса, разбудив себе исполина и просто еще 1 сентября 18 года для себя решил что теперь все будет по-другому я хочу сказать еще раз огромное спасибо создателям марафона я хочу сказать огромное спасибо своему коучу Наталье сапрыкины Я хочу сказать огромное спасибо всем участникам марафона и, и Ольге, и Людмиле, и Екатерине, которые чаще всего комментировали мои посты и посты, которых я чаще всего комментировал. Мне хочется, чтобы взаимодействие продолжалось и после окончания марафона. И мне действительно хочется пожелать всем Огромной удачи, большой энергии и достижения всех тех целей, которые перед вами стоят. Вы сделали это, мы сделали это и все нам по плечу. Ура!